Здравствуйте, господа, судари, сударине! Я сегодня решил обратиться к вам за помощью. Дело в том, что я не имею функции Господа Бога что-то запрещать, чего-то восхвалять. Это только Господь Бог может делать. Я говорю еще раз, мне никто такого права не давал. Но тем не менее, сегодня, проходя мимо, Центральной улицы Профсоюзной Зайдя в одно из помещений Я увидел Название, которое меня Просто потрясло До 1991-1993 года в наше национальное сознание никто никогда не вмешивался. Но именно в 1991-1993 году появилась фраза «Это твоя проблема». У славян никогда этого не было. И сегодня мы начинаем жить по принципу «как думаем, так и живем». Я сегодня еще одно увидел, посмотрите до конца это видео, и вы поймете о чем идет речь. Так вот, я прошу вас, обратите на это внимание и поймите, что так думать и жить нельзя! Вопрос. Как вы относитесь к этому названию? Прошу ответить.